Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Итак, продолжается путешествие по Сарагосе, день третий. Предыдущие два выпуска, если пропустили, смотрите, ссылка в левом верхнем углу. Поехали! Для тех, кто пропустил начало истории... Мы живем в Испании уже шестой год, и за это время дальше сотни километров от дома почти не выезжали. То есть все наши туристические поездки были исключительно в регионе Валенсия, а Испания, как вы догадываетесь, немного побольше размером. Вот решили недельку летом проехаться сначала в Сарагосу, а потом дальше поедем. Итак, каждый день у нас начинается практически стандартно. Мы просыпаемся, быстренько готовим какой-нибудь простецкий завтрак, Сегодня я приготовил гренки Садимся в машину, доезжаем до центра города Оставляем машину в паркинге Платном И начинаем гулять Паркинг стоит в центре города ну, Гуляем где-то часов 6, наверное Это стоит 10,5 евро Пошли гулять по городу В старой части города не очень большое количество скверов, но они есть. И некоторые из них, на мой взгляд, довольно приятные. Этот, например, называется Plaza de los Sitios. Перевести можно, скорее всего, как площадь местечек. Вообще, Ситио это и сайт, и местечко, и такая ферма маленькая для выращивания животных. Короче, сами сообразите, как-то можно наиболее адекватно на русский язык взять. Сам сквер и основные здания вокруг него были построены в 1908 году. Здесь проводят ярмарки, да и вообще это очень тихое, такое спокойное и приятное, на мой взгляд, местечко для посидеть с книжкой или с бутылочкой пивка. Первое запланированное на сегодняшний день его посещение – это музей Оригами. Пойдем вовнутрь. Не знаю, как вас. Меня больше всего восхитило изготовление платьев из бумаги. Выглядит как натуральная ткань. Очень круто. И цветы. Еще раз сейчас покажу, вставочку сделаю. Такая мелко кропотливая работа. Вот эти все фигурки тоже, конечно, интересны, но здесь больше работает, я так понимаю, с мокрой бумагой. Там можно многое вылепить, а там именно за счет как раз-таки вот этих сгибов, прочих, создается объем. Очень круто. Хочу сказать краткое впечатление о климате в Сарагосе. Вот мы уехали всего сколько, третий день из нашей Валенсии, из Валенсийского региона. Чуть-чуть на север, буквально там 500 километров. Температура термометре та же, что и в наших краях. Но то ли здесь влажность ниже, то ли из-за того, что большое количество зелени в городе дышится гораздо легче. Абсолютно нет ощущения, вот это вот, что парит. Короче, это классный город для того, чтобы а, летом, даже вроде в жаркую погоду, шататься по нему. Это соленая треска, слегка подкопченная салата, очень вкусная, обалденная. Я заказал просто гамбургер. Такой алобраз. Без картошки, без ничего, боюсь пожраться. мне нравится и нравится что больше ничего нет никаких там листиков салатиков ничего я хотел почувствовать просто вкус мяса и вот степень прожарки для меня в мясо идеальное вот то что хотел ты получил приятное место короче мое мнение это заведение очень неплохое я бы сказал что это макдональдс на максималках очень качественные котлеты вкусные, классные, очень неплохой салат э -э, вкусная это достаточно картошка э, была у одного из дегустаторов а вот картофель фри, который я не стал заказывать который заказал другой дегустатор э -э, он был такой тепленький